Первого лица лучше И вот так вот. Уху-пум. Ну это весь мой мир. Давайте пролетимся по нему сейчас. Всем привет, вы на канале Инген. Мы сегодня играем Майнкрафт. Я вам сейчас покажу топ. Несколько построек моих любимых. Любимых. Прямо любимых поле любимых. А первая моя любимая постройка это.. Ну, маяки. Они, если стекла поставить, они будут светиться туда рано цветами. Ну, ну, и пока это была первая, другая очень залипательная вещь. Это вот такая штука вот так вот. Летишь, летишь, летишь, потом вот так вот делаешь, прыгаешь. Ой, подождите, это не то было. Не чрезвычайно. Разгонюсь, разгонюсь. И вот так вот пум! Прикольно, если наверх смотрите, что прикольный. Вот такая штучка, это очень сложно. Можно любые такие делать. Без этого, без э, этого ковра можно делать. Это у нас тут мы можем работать. Это прилавка. Тут лавки всякие. Это стадион такой маленький. А это мой любимый, очень прям любимый аттракционы. Мы тут парились, парились. Тут сундучки, тут надо деньги отдавать. Потом нам отдают карточку, а потом карточку берем и все. Потом тележку получаем. Ладно, ну, возьмем так тележку. Мы. Так, где то Тележка, тележка. Вот. Давайте посерединке проедемся. А вроде бы там все правильно установилось. Это все должно все идти по плану. Уху. А первого лица лучше. Уху, уху, я уберу должен. Это быстро. Уху! Это очень круто. Прямо. О очень круто и тут можно через блок проехать мы прошлый раз хотели сделать один прикольчик вот тут с водой вы как видели хотели сделать его. Вот. получилось так пока это он еще я по этой по моему буду ехать вот там вот я хотел сделать один факт покажу как мой дом набрать Ну вот сейчас досмотрите до конца как Почему даю Почему за такой... почему о вот смотрим на свои постройку. Круто! па па па па па па Вот тут вот сейчас... Вон там есть штука. Я сделаю прикол. Баг. Очень сильный баг очень сильный бак бак бак бак бак бак бак бак бак вот так падаешь и тут вода должна быть он не спорно так падает я покажу потом как этот баги делать с водой ну и потом приезжаем и прямо на Алину Бум. видели это это очень круто но и те самые мои самое любимые это вот это тут ты значит такой не знаешь как попасть такой нажимаешь а такой ты уже давно открыл это и не слышишь и не видишь а ты а, вот так вот можешь просто пройти вы, вы думаете как я так сделал можете вот тут вот сделать вот, как это я так делаю? И пробираюсь туда! Вы так думаете? Угу. И я вот так вот пробираюсь я домой и такой Упс! Я, я спалился! Ну я вам покажу. Мне это не сложно. Для этого понадобится нам губка. Сейчас найду я, по-моему, вот тут. Если не ошибаюсь. Да. Обычная губка, не мокрая губка. А, обычно, но это на один день Вы потом будете это Все делать опять Это вам хоть чуть-чуть удовольствие поделает Сейчас Да блин, почему Вы можете вообще Летучую воду сделать так, Вода Да, вода да. Так вот Потом берем Распигалку Ну и делаем так я это все в полете сделаю, чтобы было красивее, если получится сейчас. Так. Так, так, так. И вот так мы можем бассейн сделать себе. Так, ой, какую-нибудь базу, проник, которую можно проникать. Так вот, так вот. Я на воздухе это буду делать, чтобы поинтереснее было. Так вот, так вот, так вот. А? можете делать. О, оп, оп, оп, губка, губка. Опа. Губка, губка. Дай ее Так. Почему меня туда тянет? Подождите. Я пошел не по плану. Опа, ну давайте так сделаем. И вот мы сделали первую. Подождите. Я надо сейчас а как эту воду убрать, отсчитывать опять что ли? вот так вот, так вот так вот короче делаем, вот так вот, так вот так вот. ну сейчас сделаем покажу я эту постройку. я просто там неправильно чуть-чуть делал, мне там затягивает почему-то Затянула. Не знаю почему. Раз, два, три. Из трех я делаю три. Так, потом делаешь так вот. Опять. Так, так, так, так. Так, так, так. Так, так, хоть сколько. Я вот последнюю вот эту сделаю. Пожалуй. Так, так, так. И у вас потом вода не падает. Во. И она у вас может в воздухе хоть где быть. Даже ее не сломать. Ну, вы поняли, что-то это типа такого. я уберу это все, это нам не нужно. А хотя пусть будет такой новый лит... на пачка. Это была вторая моя постройка. Еще одна моя постройка. сейчас найду где-нибудь. Где она? Блин, забыл, где она. ай ай яй яй Вот, блин. Тун-тун-тун-тун. Опа, стопы. Вагонетка. Это, по-моему, третья уже, по это Ну, это просто постройка такая. Это другая. Ну, да, но эта дорога идет по всему миру. Тут. Ну, как помните. Ну, я вам не показывал, ну, просто. Алин изменился дом. Я вот только сейчас увидел, тут не открыть. Так что, Валин сюда прикольненький стал, чем был так вот. Вот и, тут листики такие. Вот так вот листики. Балкончик. И вот тут, тут дверь, но это уже давно. Так что пока все нормально. Ну и это пока все. Но я вам тоже изменил дом свой. Сейчас увидите как. Ну и кое-что поставлю еще Тоже листики с этими. Как <смех> вот <смех> это сделал. И, и вот такую. Вс. Так, поднимаемся наверх. Тут я пока ничего, кроме вот так вот лестницы установил. Тут я тоже пока ничего. Вот тут я обстановил. Тут написал я гор на этих. Переставил эту. Тут поставил штуку эту, ну и все пока. Я не, долго не хотела затягивать. Я думаю, мне надо все-таки тот проход убрать, то он, он все, все время исчезает у меня. Вот этот вот ко мне. Исчезает, так что мне надо, кажется, его закрыть. Так, где мягкий кварцевый блок? Ой, гладкий квартал, вот, вот, Да. Блин, как мне они уже надоели. Надо, я убью. Вот так вот. У меня балкончик хочу расширить, кстати. Сейчас мы быстренько его расширим. Берем это стекло, вот. Голубое. Ай, тихо. Так, вот это ломаем, ломаем, ломаем. Это ломаем, это, это, это, это, это и это. Так. Жирнее мне надо его сделать, во-первых. То какой-то вообще. И подлиннее вот так вот так вот и так, вот. И так. А вот тут кстати мне надо будет сейчас огород сделать вот этот такой вот огромный получился у меня этот кончику, как видите. Да, я люблю большое делать. Вот так вот. Я вам еще покажу, как сделать это. На дверь установить дос, ну, табличку. Как установить. Вот так вот. Так еще раз думаю на один вот так вот так блин кто меня толкает сзади у меня почему-то жестик отлетает нет как будто кто-то толкает сзади не я так тихо вот я сам двигаюсь я почему-то да я не двигаю вот он у меня отлетает вот смотри почему это да да да стой ты, -мо. Вот так вот. вот моё, так, так, так, так, и вот так. Готово, я думаю, отлично получился он у меня. Вот так вот, так вот. Вот так вот. Да и тут также. Э -э. Так и тут все. Вот так вот готово у нас. Блин, я все убрал. Теперь опять эти палки искать и все остальное. Так вот, так вот и так вот и так. Вот так вот, я готово. Ту-туру-туру, просто вас Матиас, нас что-то обманывал, я думал, что эти телепортируют нас, а это он там оказывается. Ну это весь мой мир, давайте пролетимся по нему сейчас. Помните, как мы эти древние времена были, как мы строили, строили. Так а по кладбищу, конечно, не проехались. Ну и ладно. Ну и тут, ну, так-то везде уже по побыли. Тут у меня огород. Кстати, вот тут еще быстренько я огород сделаю. Мотыгу быстренько беру любую. Вот так вот. И вот так вот. Так. Семена тыквы. Тыкву мне. Семена арбуза. Да, арбуз нужен мне. Ой-ой-ой. Вот так вот арбуза. Так, семена, две Да, вот это нужно. Вс. Пошли там сделаем. Ай. Вот тут-тут будет у нас огородик такой маленький. Так-так. Так-так. Так-так-так. Так-так-так. И вот так вот, все. Я делаю так-так. Тут воды, да, не будет. А хотя давай-ка вот тут-то. А, да ё ходит по моим грязкам. Так, где вода, где вода, где вода? Когда я так делаю, мне почему-то он сам подходит. Так. так, так, так. Семена. Самое главное, чтобы не попалось, у меня тут засада. Это тоже. Ой. Начинаем с арбуза. А тут вот две посадить сверху сверху ну, что будет расти я ее хочу из подвала моего посмотреть как это выглядит дай ты! да не может ли ну, нормально я думаю все равно не будут обращать внимание ну ладно а на этом пожалуй, закончим. Всем пока, до новых встречи. Вы были на канале NGAME. Мы играем в Майнкрафт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, самое главное. И нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. То обязательно не надо пропускать мои видео.